Компания Global Fashion выпустила новую коллекцию гел-лаков, они называются витражные, имеют 12 оттенков. Витражные гелаки лаки не так давно появились на рынке, но стали очень популярны среди девушек и женщин. Они используются как самостоятельное покрытие, так и дополнительные к уже существующему дизайну. Отдельно гелак лак с витражным эффектом наносить на ноготь не рекомендуется поскольку он полупрозрачный, даст некрасивый оттенок маникюру. А вот выполнить им дизайн поверх того же френча можно. В результате получится неповторимый узор, который нравится многим девушкам. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.